Я залезала багровый ран И вспоминаю тебя чуть реже Под купол неба, конечно, рано, но Цвет свободы сквозь окна брешь, Уже не тянут а ознобами тени Смертельный танец обрел усталость Услышав имя твое вене, не рвутся жилы Но разве малость? Я привыкаю к дополненным фразам Другие, знаешь, Иной масти, Но не находишь Убить разом все милосерднее, Чем рвать на части. Пусть, как и прежде, Безумно скучаю, Размытый облик еще тревожит, Начало дня, Поутруг чаю забыть Однажды тебя поможет.